Здравствуйте! Сегодня на обзоре у нас представлена СИП-мойка. СИП-мойка имеет две емкости, равные по 60 литров, и предназначена для того, чтобы омывать оборудование щелочными и кислотосодержащими растворами. Баки баке имеет возможность нагрева. Нагрев до 100 градусов возможен. Все это можно выставлять на контроллер. Также предусмотрен насос. Насос может переливать как из одной и другой емкости, также и, естественно, для чего и служит сипмойка для мытья оборудован, для мывки ее кислоты и щелочными содержащими растворами. Сипмойка может как промывать емкости, так же и перекачивать в емкости обратно. А насос имеет возможность реверса, он может вращать в обе стороны. Вот таким образом выглядит. Сипмойка с разных сторон. Здесь также имеются две крышки, которые закрываются на хомутах. А наверху крышки установлены два сапуна. Сапуны позволяют перекатывать сип-мойку, тем самым у нас не будет создаваться вакуум внутри емкостей, и мы можем спокойно, не боясь то, что у нас что-то вылится из баков, перекатывать его по помещению. Давайте сейчас расскажу немножко о кранах, которые вы видите здесь. Два крана на сип-мойке – это наполняющий кран и внизу это сливающий кран, который позволяет перекачивать обратно в емкости промывочные растворы. Для управления с какой емкости перекачивать внизу стоят два крана дисковых, тем самым мы можем открывать либо одну емкость, либо другую. И наверху стоит обычный трехходовой кран, который позволяет нам возвращать обратно раствор либо в правую емкость, либо в левую. Сипмойка на колесах, что удобно позволяет перемещаться по помещению. И пульт управления находится в верхней части, что также удобно для управления и наблюдения за параметрами сип-мойки. Сейчас мы ее подключим. Давайте я вот так вот поближе поверну. Теперь обратимся к пульту управления. Пульт управления у нас находится удобно между двух баков. Кнопки вагозащитные, не боится попадания сырости сверху, но заливать активно кнопки водой не рекомендует. Наверху у нас есть общий выключатель, который позволяет включать автоматику. И дальше у каждого прибора, будь то контроля левого бака, правого бака, либо насосом, есть свой включатель. Начнем с насоса. Включаем насос, и у нас здесь отображается частота, с которой будет вращаться насос. Правая кнопка, которая позволяет выполнять либо залив, либо слив. И небольшой тумблер, который позволяет регулировать частоту вращения насосом. Тем самым мы либо быстрее перекачиваем, либо медленнее. Дальше выше мы видим два контроллера, которые делают нагрев либо правого бака, либо левого. Обратимся к правому баку. Правый бак включаем кнопкой. И у нас загорается температура внутри бака. Для того, чтобы изменить температуру, мы нажимаем кнопку S и долго ее держим. После того, когда у нас загорелась F1, теперь нажмем клавишу S и одновременно нажимаем либо вверх, повышаем температуру, либо стрелочку вниз. Тем самым изменяем температуру нагрева. Можем нажать либо возврат однократно клавишу выключения, либо через некоторых секунд она сама перейдет в режим управления. Для того, чтобы посмотреть температуру, можно просто нажать стрелочку вверх, и мы увидим температуру, которая, до которой будет нагреваться у нас внутри моющее средство. Таким же образом управляется и верхний бак. Кнопочка, которая в нагрев, она включает. То есть здесь вы просто выставляете мощность, не мощность, а температуры, до которой будет нагреваться, и далее включаете нагрев, у вас идет нагрев внутри бака вот таким вот образом сейчас мы нагрев выключим и теперь посмотрим как у нас работает насос для того чтобы насос у нас включился мы открываем верхний кран чтобы у нас была перекачка шва из верхнего трубопровода обратно в этот же бак и открываем снизу нужный нам бак из которого будем это все перекачивать либо это будет из бака закачиваться, либо это будет из отдельной емкости. Здесь мы включаем насос. Здесь кнопочка, которая справа, она позволяет нам либо слив выполнять, либо залив. То есть вращать либо насос либо в одну, либо в другую сторону. И также можем увеличивать, либо уменьшать обороты, либо скорость перекачки. Вот вы видите, как у нас начинает перетекать. Напор можно поставить от самого маленького до, в принципе, максимального. Внутри бака у нас также имеется кламп, к которому можно подключать различные насадки. Тем самым сюда можно устанавливать для промывки, к примеру, кек. Таким образом работает сиб Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте, пожалуйста, внизу комментарии. А если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!